Наша компания более 10 лет занимается демонтажом зданий. География наших объектов очень широкая, мы работаем по всей России. В данный момент мы находимся на объекте по сносу комбиформового завода в Краснодарском крае, в городе Тиховецк. Сложность данного объекта заключается в том, что высота сносимых зданий здесь выше 40 метров. Последним нашим приобретением является экскаватор-разрушитель КС-800, способный проводить демонтажные работы на высоте до 45 метров. Экскаватор CX-800 обладает рядом уникальных характеристик. удлиненная стрела, телескоп. Разработанная специальная защита. Конечно же, бы хотелось добавить отдельно установку видеокамеры, которая эффективно помогает в работе при сносе высоких вооружений. Еще хотелось бы заметить высокое технологичное решение конструкции этого экскаватора. Он оборудован всевозможными быстросъемными механизмами, которые дают преимущество сборке и разборке экскаватора. Это такие вещи, как съемные гусеницы, съемные противовесы, быстросъемные вставки для стрел и сами стрелы. Это существенно сокращает срок сборки экскаватора и, соответственно, время его мобилизации на объект. Помимо стрелы для разрушения, также на этом экскаваторе присутствует стандартная стрела для копания. Она была переделана и модифицирована в стрелу для разрушения в работы в разных положениях. Также снабжена быстросъемный механизм. При эксплуатации техники Кейс мы убедились в надежности, эффективности и экономичности этих машин, поэтому отдали предпочтение этой марке. Эрикаватор был куплен в компании Кейс, отправлен на доработку в компанию Коккурек. Реализация проекта заняла около года. Были долгие месяцы ожидания, но в итоге мы получили то, что хотели, со всеми нужными функциями и технологическими решениями. В данный момент мы готовы производить наши работы быстро и безопасно на таких высоких и крупных объектах. Еще раз хотелось бы поблагодарить компанию «Кейс» и их представителя в Южном федеральном округе, компанию строительной машины» за качественный деловой подход в реализации данного проекта, за соблюдение всех сроков и надежности в поставке данного экскаватора.